друзья всем привет привет привет а, сегодня хочу с вами написать еще один <coughs> зимний пейзаж но он будет у нас немного проще чем предыдущий даже я бы сказала не немного а гораздо проще Тут был сложный да но так как у нас на канале не только продвинутые художники есть и более начинающие поэтому давайте напишем что-то такое вот попроще чтобы не было обидно да как бы кто-то только начинает и ну, сложно будет да, осилить тот пейзаж запасаемся тряпочками у меня тряпочки кому интересно вот такие вот они вообще идут как автомобильные ну, не знаю. Мне очень комфортно, прикольно использовать их. Беру себе рулоны такие побольше, чтобы хватало на дольше. Так, кисточка, щетинка. Номер 10. Брауберг. 10 это считается вот, вот так. но ну, Здесь, наверное, я так думаю, не 10, тут, наверное, 8. Нет, здесь 10, мне так кажется. Ну, это не важно. Так, разбавитель масло маковое и white spirit Сейчас его достану. вот white spirit примерно 50 на 50 можно тройник брать можно на масле писать на чем комфортно на том и пишите так окунаю слегка кисточку в разбавитель и возьму для разметки, наверное, я возьму, возьму, возьму, чтобы мне взять такое. Да, вот возьму Умбру. Легонечко, легонечко ей намечу. По краскам белила титановая, кадми желтый средний, кадми красный светлый, охра желтая. Не знаю, пригодится или нет, но чуть-чуть выдавила. Ультрамарин темный, индиго. Можно голубую ФЦ, можно кобальты любой синенький вот и размечаю так намечу себе приблизительно пополам холстик холстик взяла более вытянутый можно более такой какой-нибудь приземистый да не такой длинный холст небольшой 20 на 30 если не ошибаюсь такой вот приблизительно разметила и линия берега у нас будет где-то, где-то, где-то, ну вот, вот линия, да, ну приблизительно вот так. Не одна треть, да, если по третям поделить, то как бы, ну, вот если треть на три части, то вот вот так вот где-то линия берега. Ну, это так приблизительно. То есть, если у вас где-то чуть, чуть выше, чуть ниже будет, как бы вообще не страшно, никто этого и не заметит. Дальше. Дальний план деревца. Вот если от этой линии нам посмотреть, то они большую часть занимают, то есть вот так вот где-то. И от половины здесь они будут уходить. Так, половина. Где-то вот чуть-чуть, вот сюда. И то есть вот такие вот какие-нибудь вот так, что-то такое, быстренько-быстренько кисточкой, вот так вот на нет сходим что-нибудь такое интересное макушечки деревьев там на дальнем плане создадим дальше справа у нас будет оно уходить вот сюда вот тоже, да, в эту точку но пускай оно у нас будет ну, чтобы не на одной линии, да, вот если линию провести, не на одной а как бы, ну, пускай будет чуть-чуть выше, вот, вот что-нибудь вот такие кракозяблики такие какие-нибудь наметили себе да? интересные форму задали этим деревьям здесь у нас значит так вот сюда они у нас ниже пойдут что то я сбилась вот но здесь будут у нас сугробы какие-то вот такие сугробы один тут вот так второй будет что-то тут сюда как бы этот сюда пойдет сугроб там еще вот так вот один ну то есть такие вот шапки этих сугробов тут какой-то пускай будет не будем повторять один в один то есть чего-то такое и в референсе ссылочку оставлю в описании. Вот они такие вот более простое. Я хочу что-нибудь сделать по веселей, поинтереснее. Ну, как бы не знаю, как, как получится. То есть посмотрим, что получится. Здесь чуть-чуть ниже, вот если опуститься вот так линия, да, то чуть-чуть ниже, вот где-то вот так, вот до сюда у нас будет доходить а вот тут сугроб. Такой он своей высотой будет чуть-чуть те предыдущие закрывать. То есть вот такой вот он прям тут. Не сугроба, как часть бережочка, тоже островочка этого. То есть вот такой вот он прям высокий бортик у него. Вот. И отсюда у нас пойдут тут такие вот деревца. На этом мы их потом нарисуем. Сейчас не суть важно. Так, э, с этой стороны у нас будет э, здесь какой-то вот так, самого э, бережочка мы особо-то не видим, только видим, э, что там кусочек какой-то красивый, такой заснеженный э, выглядывает. Вот он вот здесь у нас примерно будет. Пятнышко такое нанесли. И дальше вот здесь, если... Так, кусточек чуть-чуть ниже кусточка. Под вот таким углом. Вот так вот. Вот здесь вот так пойдут у нас а, такие, как бы... Ну, это, видимо, камни, и они в снегу все в воде. Камни, те, которые, макушечки их на поверхности, вот они у нас вот здесь. Тут, в общем, такие вот. Ну, тоже э, я не хочу перерисовывать все их один в один. То есть такие э, шишечки, шапочки этих э, камешков я создам. То есть вот тут, вот так вот. Как... Главное, ну побольше, поменьше, как бы чтобы они были разнообразные. Повыше, пониже. Вот такие. Тут какие-то будут, там что там сюда пойдет какой-то вот здесь вот тут еще маленький торчит вот такой вот вот а здесь у нас будет прям вот так вот здесь водичка водичка тут какой-то тоже камешек камешек камешек сюда вот он уходит куда-то там за пределы холста там дальше продолжается это все и вот здесь кусочек водички то есть все больше нам в принципе ничего не надо дальше промываю чуть-чуть свою кисточку как промывать кисточки то есть окунаем не получим там окунули в разбавитель достали и вытерли эту краску и так вот можно несколько раз пока вот она у вас более-менее Чистая не будет. Сейчас беру, будем делать небо. Беру желтенький, чуть-чуть красненького. Нам нужно сейчас получить такой персиковый оттеночек. Сначала делаем оранжевый. Здесь тоже, смотря сколько и белила добавляем. Смотря сколько вы добавите того же красненького, того же желтенького. Такой у вас персиковый получится. Вот смотрите, видите, разбелили и получилось. Видно, что здесь преобладает желтый. да. Только вот берем, добавляем красненького. Он становится более такой персиковый уже. да. добавлю еще красненького вот такой вот оттенок и у нас видно что где то вот эта часть тут где то у нас солнышко будем солнышко наметим потом вот так пастозно сделаем чтобы оно у нас светилось вот посмотрю попробую мазочками вот устраивает меня этот цвет то есть небо у нас оно тоже будет вот здесь более темное здесь более светлое желтоватая. дальше слоями ну даже давайте наметим вот так вот Здесь будет уже темно, примерно такое же, да. Здесь будет вот этот персиковый, а здесь будет что-то посветлее. Ну, оно даже вот, вот так вот пойдет, вот так темное, а вот тут светленькое. Беру этот оттеночек, сделаю себе побольше, белила, желтенький, красненький. И вот так вот, не обращая внимания на макушечки деревьев, ну, так, примерно там, мазочками, как бы, быстрыми мазочками, видите, да, как вот я быстро с одной стороны кисточку повытирала, да, как надо нам, допустим, оч, очистить кисточку, да, к примеру, ну, ощущения такие. И мы берем вот так вот, и с одной, с другой стороны ее вытираем, да, и вот думаем, да, когда же эта краска закончится, да, то есть... Ну, вот такими вот движениями с одной, с другой стороны вытерли здесь, да, на этом участке. Угу. Вытерли. Пошли вверх. Здесь у нас тоже, да, такой оттеночек. Здесь вытираем кисточку с одной, с другой стороны. Здесь вот эту линию, то, что мы начертили, не надо ее ровную оставлять. То есть тоже вот так вытираем. Набираем краску еще, если требуется. И вытираем, продолжаем. Вытирать кисточку с одной и с другой стороны. Еще беру белила, красненький, желтенький. Заполняю. Как бы получаются крестообразные движения. Но уже оно не вот такое вот, не закрашенное, идеально. Иногда, конечно, есть такие вот, ну, хочется, да, нанести таких вот более каких-то сглаженных мазочков. Где-то в небе. Но сейчас, так как у нас пейзажик такой, он очень-очень простенький, поэтому давайте хотя бы такими мазочками его усложним. Добавляю больше желтого, белил. То есть, видите, вот я в этот же оттенок замешала. Но смотрите, вот он наш персиковый, да, этот. А этот чуть-чуть желтее и чуть-чуть светлее. И вот его мы наносим сюда. Даже еще капушку-капушку белил добавлю. И вот в этот оттенок, то есть он у нас будет, этот кусочек неба светлее, но не так, что прям он прям очень светло, Там разница-то вообще как бы, ну, небольшая. и вот вытираю вытираю кисточку заполняю оставшийся кусочек неба. вот кисточку протерла и вот где эти стыки там допустим видны конкретно можно вот из темного в светлый вот так вот помогать по переходить туда-сюда тем самым они слегка перемешиваются, и вот у нас примерно видно, да, такое вот, что у нас кусочек э, более <coughs> светлый он получился. Так, кисточку промываю от желтого, промываю, выдавливаю все, Прямо окунаю в разбавитель и его выдавливаю с кисточки. Беру красненький ультрамаринчик. Нам нужно сейчас сделать фиолетовый цвет. Здесь тоже, как бы сколько, смотря вы чего добавите, такой у вас фиолетовый получится. То есть либо больше в красный, либо больше в синий. Но у нас снег, да, он такой там дальний план. Нам нужно все-таки больше, чтобы он в синий уходил. Вот чуть-чуть добавила белил. И теперь вот у нас раскрывается этот фиолетовый. Попробую. Нет, очень-очень темно. Нам нужно понежнее, посветлее добавляю еще белилок. Чтобы работа такая была у нас все-таки нежная. Вот уже ближе но хочется все-таки еще нежнее светлее для вот таких вот дальних планов пейзажных фиолетовый это именно вот смесь красного синего но ни в коем случае не чистый какой-то такой ядовитый цвет из тюбика добавляю больше ультрамарина чтобы все-таки он у меня больше синил а красного было там все-таки поменьше. Вот изначально взяла, видите, больше красного и получилось... Получился более красный у меня. Вот, вот такой хочу. Видите, какой нежный, такой больше в синий он уходит. И вот здесь начинаю вот такими вертикальными мазочками начинаю натыкивать дальний план. Видите, я сделала как бы темный, да, у меня светлый, светлую сторону смещалась. И нам вот эти темные, они пригодятся потом еще. Мы в этом дальнем плане... Вот как здесь, видите, пятнышко осталось. Мы какие-то такие усложним, сделаем какое-то мерцание. Вертикальными вот такими мазочками слегка захожу на желтый. Не переживайте, если он там где-то начинает зеленить. Сильно зеленить он не будет, потому что мы взяли нечистый синий и в небе у нас присутствует там красный до да? красный он как бы не дает зелени сильно так прям проявляться заполняю вот сюда дохожу до наших сугробов красочка сухо идет окунаю в разбавитель Хотя мы заполняем сейчас одним цветом, но все равно мазочки старайтесь выдерживать именно вот вертикальные. Они все равно их будет видно. Вертикаль эту. То есть старайтесь всегда, вот если вам нужно какую-то форму показать, двигаться именно по форме. Предмета, неважно, это деревья, либо это предмет из натюрморта какой-то вообще без разницы то есть старайтесь приучать себя сразу то есть это выработается и потом вы будете как бы все вот эти вот движения делать правильно вот выдавился уже сам более красный с кисточки пускай выдавливается Короткими тоже мазочками заполняю, чтобы было так, больше голубой. Так, здесь вот дошла до сугромба, да и вот так вот закрыла дальний план. Кисточку протираю, просто протираю, беру вот этот темненький, около основания в этот белес, и я уже втираю такие вот короткие мазочки. Более темным, показывая тем, что у нас там теневая тоже какая-то, да. Всегда вот в лесу, в деревьях, у основания, они всегда там темные. Там света попадает меньше. И там такая вот теневая присутствует. Вот чуть-чуть. Легонечко, легонечко. Это дальний план, он у нас, в принципе, нам его не обязательно там как-то сильно выписывать. Сюда же добавляю вот белый вот в эти наши замесы по макушечкам сделаю посветлее. То есть мы нанесли какой-то основной сначала оттенок, потом мы его к низу затемнили, к верху чуть-чуть высветляем. интересные вот эти вот краешки оставляю ну, достаточно чуть-чуть и вот эту границу стык желтого и собственно вот этих деревьев я по стыку прохожу и делаю его мягче вот периодически кисточку вытираю и вот эту границу я делаю такую вот еле-еле заметную. Такой прием, я уже говорила, да, то есть когда у нас нет какой-то четкой границы, у нас эти объекты уходят на дальний план. То есть далеко-далеко. То есть далеко мы не видим ничего, никаких таких вот четкости никакой там нет. Белеса голубой еще где-то добавлю даже можно взять вот белила и кое-где вот так вот повторять они на холсте уже сами смешаются и будет уже не чистый белый а такой вот просто высветить нам то что уже есть мягенько все это пройдусь никакой четкости там нет дальше давайте сделаем солнышко для солнышка я возьму белила с желтеньким прям такой вот но ну белый слегка слегка подкрашены желтеньким и солнышко я сделаю где-то вот на макушке, да, деревья. Где-то, ну, чуть ниже, вот здесь, в просвет вот в этот, пускай оно идет у нас. Даже, даже, даже не прям просвет, а давайте сделаем вот так, чтобы не прям посередине чуть-чуть сместим, чтобы здесь у нас сделать а, блик на воде. Ну, в принципе, сугроб этот можно, да, подрезать вот здесь, где-то вот вот здесь, давайте оно у нас будет жить довольно таки пастозно ставлю солнышко такой вот оп кружочек более желтеньким сделаю вокруг него такой орел оп. И границу вот так чуть-чуть притопчу. Пройду, чтобы как бы она была такая не такая четкая. Даже чуть-чуть можно в этот желтенький добавлю, чтобы сияние это было. Белилок. Вот так. И опять-таки, ну, так, проходим растушевочкой. Около солнышка аккуратненько, чтобы его не задеть, не списать. Так, да, уже поинтереснее. Видно а вам не видно? Нюанс всех. Сделаю больше. Все-таки белил, добавлю, чтобы вам видно было. Потому что я нюансы вот эти все вижу, конечно. А на видео оно съедается почему-то. Или из-за того, что света много. Вот границу я прохожу вот так. Ну, вот так больше не буду. Достаточно вот эту четкость чуть-чуть собью. Дальше давайте проложим наш теневой снег. Вот я беру вот этот фиолетовый, до да, который у нас был. И добавлю в него немножко, наверное, индиго. Он у нас уже будет не такой, прям яркий фиолетовый. А вот индиго его успокаивает. И он становится более холодненький, сложненький. И на вот этих сугробах мы вот здесь... Даже я, наверное, еще индиго добавлю. Вот так вот. Вот такой. Не бойтесь перетемнить. Закрою пока вот так вот. Вот этим цветом. Где-то синий прям захвачу. Чуть-чуть вот. Ультрамарина, чтобы тоже это теневая была разная. Так вот здесь <coughs> такие сугробики сделали. Ультрамарин Индиго под кусточек наш сделаем такую вот теневое пятно, на котором будет снег. Ультрамарин Индиго. Вот в этот же замес такой, видите, уже более белил меньше, а больше таких темных оттенков. Вот здесь я закрою тонким слоем с разбавителем наш вот этот сугроб. Прям тонким слоем в протирочку. Вот тут линия внизу ровная. Лишнее можно всегда взять и протереть. Чтобы лишней краски не было. Так, сейчас и тряпочку поменяю, а то она у меня уже желтая закрыли где то здесь по низу можно чуть чуть добавить таких вот оттенков усложнили Дальше давайте сделаем водичку. Я беру умбру, умбру, охру. Чего-нибудь мне надо сделать такое болотное. Так, голубой добавлю. Вот таким оттенком, желтого даже можно такой вот зеленцой такой оттеночек водички коричневатый но зелен соль так солнце у нас будет здесь вот здесь будет отражение нормально В принципе нормально на этот оттеночек и Можно делать вот так вот. Вертикально, как вот водичку да, рисуют. Желтенького вот под солнышком. Вертикаль. Умбра, охра, желтый, ультрамарина чуть-чуть. Давайте уже вертикально будем. Заполняем нашу лодочку. Так, и вот здесь у нас тоже водичка, тут где-то между камешков. Здесь сугроб, здесь, здесь. Умбра, охра, желтый и ультрамарин. Видите, я не прицеливаюсь, сколько там, по чуть-чуть, там-там-там взяла, приблизительно тот же оттенок сделала. Так, здесь сугроб, да? Нанесла, закрасила, как мне удобно, И вертикальненько все это <coughs>, нанесла. Это у нас водичка. Там, где будет отражение под солнышком, можно вот так протереть. К линии вот этого берега у нас будет поменьше, да? Вот это отражение сюда, оно будет расходиться. Вот так. белилки голубенькие вот сюда можно сразу зал... ложить отражение сугробов немножко дальше в этот же цвет можно вот добавить ультрамарина какие-то такие теневые Мазочки проложить здесь, вот где у нас будет снег. Здесь чего-то такого теневого. Ультрамарина взяла. Здесь. Ультрамарин уже такой вот он под пачками. сейчас возьму больше белил тут как бы такой камешки камешки дайте создаю такие вот макушечки этих камешков кисточка грязная и поэтому вот цвета такие вот они сложные получаются Тут камешек где у нас там еще вот здесь небольшой камешек здесь что-то такое создаем какие-то закругления да вот снег насыпал на камни Они такие вот стоят заснеженные пока это все такое грязновато темная да? ну, вот такое получилось вот вы с вами и избавились от белого холста теперь можно уже работать детально уточнять какие то там деталечки делаю делать вот возьмут эту кисточку из детского до да, набора. Пушистенькую. Любую щетинку возьмите. И вот я пройдусь сейчас по этим деревцам. Лезет она, конечно. Ну, понятно, непрофессиональная. Смягчаю дальник. Дополнительно я как бы убираю лишнюю краску. Постоянно ее протираю отряпочку. Прям очень что-то вылазит что мы сделаем и так теперь друзья мои теперь возьмем кисть лайнер вот такого вот, да и наметим стволик я возьму индиго вот с коричневым наверное, что-то такое Убираю лишнюю красочку, делаю тонкий кончик, никаких клякс не должно быть на краешке. И вот в этом лесочке дальнем мы покажем намеки, какие-то стволики. То есть их будет немного, да, вот так вот, легким-легким, минимум красочки там вот. Подмешивается оно в белый, пускай вот еле заметно. Пускай разбеливается красочка. Вот так вот немножко-немножко что-то, какие-то намеки дадим на стволики, То есть где-то прям самым краешком я прорисовываю, где-то прям придавливаю, чтобы они ну, толщины разные были. Вот там вот где-то пойдут тоже какие-то там вдаль уходящие деревца, да. Наклон чуть-чуть менять, ну, то есть, чтобы толщину, наклон, чтобы было интересно. То есть, чтобы не просто у нас были какие-то палки там, как забор, да, деревья ж такие не бывают. Пожиже делаем. И то же самое с этой стороны. Вот тут чуть-чуть совсем, вот так покажу если ярко ложится очень ну, то можно кисточкой потом в принципе смягчить ну, такие массу создаем быстренько быстренько вот так вот набрасываем какие то стволики Вот так не до самого верха я так слегка прошла и вот этой кисточкой можно их чуть-чуть даже а, пригладить, вот так вот успокоить, чтобы они у нас были все-таки такими намеками. Не какой-то конкретный там стволы, да, были видны, а такие легкие-легкие намеки. Если сейчас плохо видно, как бы я потом поближе покажу. Еще каких-то, вот те, которые поближе к нам, пускай сделают чуть-чуть поплотнее то есть разные да они тоже какие-то очень далеко они у нас естественно менее заметны которые чуть-чуть поближе те будут уже конечно более заметны но тоже их чуть-чуть вот так вот под вот то есть они у нас а, разное направление делаем да, какие-то потоньше потолще и наклоны, да, вот эти тоже соблюдаем, как бы, не забываем дальше давайте с вами нарисуем нарисуем с вами давайте, наверное, сначала да, тоже, наверное, сначала деревья которые вот здесь вот по краю растут здесь они уже ближе к нам это не дальний план я беру индиго. Здесь такое правило у нас будет. Тоже в коричневую вмешиваю индиго. А те, которые, деревья, будут находиться, то есть ближе вот сюда к солнышку, мы их будем делать более коричневатые. Коричневато-красные, что-то такое. Потому как солны солнышко на них попадает, и они у нас будут как бы такого оттеночка. То есть солнечный свет на них, да? Те, которые дальше от солнца, те будут, соответственно, более темные. И начинаем намечать. То есть, ну что я вижу? Да, вот здесь какое-то дерево вижу, да? Кисточку придавила, вот нанесла. Они у нас уже выше, выше, чем дальний план, но тоже. Смотрим, то есть выходим за границы вот этих дальних деревьев, но тоже с таким вот намеком, чтобы как бы са, самые крайние, да, они у нас выше будут, вот где-то даже до края может холста доходить. А здесь, естественно, ну так вот пониже, пониже, так вот ступенчато, ступенчато так и вот начинаю намечать, вот дрожащей рукой, вот чем она у вас больше дрожит, тем будет интереснее более натурально будет вот, пересекается белый подмешивается вот обратите внимание светлый подмешался и не надо добиваться а, какого-то однородного цвета пускай будет так а, то есть как бы уже будет виден и свет и тень на дереве скажем так по простому если вот сюда пускай пойдет дерево, вот так вот прям какое-то. Вот специально рукой вот так вот дергаю, чтобы получилось какое-то такое интересное дерево. Прокручиваю в руках кисточку, вот веточки пересеклись. Дальше, сначала намечаю, смотрите, намечу основные стволы, мелкие веточки, это уже потом. Давайте разместим для начала деревья которые у нас ну вот сами стволики вот так дальше вот чуть-чуть подальше вот здесь посажу какое-нибудь дерево вот так вот оно пойдет у меня уже туда аж. еще вот здесь вот так вот пущу веточку Кисть веду, да, вот так вот подергиваю, да, и прокручиваю ее. То есть, чтобы красочка вот со всех сторон снималась, и она вот ложится, видите, где-то сереньким, где-то черненьким. То есть, это из-за того, что вот я прокручиваю, и где-то уже в белила кончик, вымазался, а где-то еще черная. Вот я повернула, она раз на черная повернулась, и хоп, остался такой вот более темный оттенок. То есть, ну, интересно так. То есть сидеть, вырисовывать, тут добавлять больше темного, там добавлять больше светлого, как бы, ну, вы замучаетесь если честно. Делаем все максимально просто. Дальше. Вот хочу отсюда тоже, чтобы он выходил, но пошел куда-то вот сюда. Вот я вот так вот дергаю, дергаю, и пускай вот здесь пересекутся. Вот. И что-нибудь вот здесь какие-нибудь такие более такие плотные кисть прокручиваю опять таки в одну в другую сторону вот тут пускай два таких растет одно потолще другой пускать потоньше так примерно параллельно дальше возьму этой же кисточкой не протирала ничего ничего не делала залезла я в умбру И вот здесь деревца ближе к солнышку, более такие вот коричневатые, тепленькие. Так, И тут рядом еще какое-то пойдет, сюда пойдет, вот так. И вот там вот будут более такие маленькие, что-то там такие вот стволики поставлю наметили наметили их наметили дальше с этой стороны тоже немножко покажу так здесь коричневатых вот так вот так ну, коротеньких тут чего-то вот так вот покажу Сюда поведу какую-нибудь ветку и краю уже более темных здесь сильно не буду я показывать вот эти вот все деревья потому что у нас вот здесь еще будут основные такие деревца чтобы они ну как бы перебор с этими веточками не был. Забыла, <с> как сказать. Так, и сейчас здесь давайте прорисуем более тоненькие какие-то веточки, уже от основных вот этих стволиков, чтобы они были, деревца эти, более пушистые. Это, смотрите, вот где мы вводили, да, вот какие-то изломы у нас получались, да, вот эти вот уголочки, вот от них растут какие-то более, более тонкие веточки краешком тут каких-нибудь немножко набросаю веточек вот здесь чего-то то есть какие-то такие немножко они и так в принципе получились такие вот здесь добавлю тут чуть-чуть вот сюда можно небольшую вот, вот здесь от этого изгиба раз где у нас еще может подавать отсюда поведем сюда ну, то есть достаточно чуть-чуть усложнили хватит и здесь соответственно тоже вот каких-нибудь тут немножко тут какая-то веточка или заметная вот сюда пускай пойдет сюда Ну тоже вот этого достаточно. Теперь поработаем с нашим снежком. Так, я возьму так в сторонку ультрамарин, беру белилки. Это у нас будет снежок, который внизу в тени. И давайте создадим вот эти вот сугробики. То есть полностью мы не перекрываем теневой. Вот прям так пастозно я оставляю такие вот мазочки. Как вот он у нас наметен, в том направлении я в принципе и двигаюсь. да вот даже можно больше ультрамарина чтобы наш кусточек был виден вот так не бойтесь делать снег прям вот такой вот синий в тени он как раз таки такой и есть Вот. Смелыми мазочками, такими вот пастозными, я показываю наши сугробики Там, где солнышко, там у нас уже будут. Более желтенький снег. Заметаем вот так вот деревья, которые мы только что да, прорисовали снегом. Я себе добавлю еще белилок. На зимние пейзажи всегда уходит белилок много. беру еще белилки голубой трамарин вот так если вы боитесь что у вас начнет снег зеленить да когда мы желтенький будем делать можно взять красненький. желтенький, то есть тот же персиковый оттенок, только он в разы светлее. И это как бы будет логично, потому что у нас небо то в принципе такого же оттенка персикового, да. И вот здесь эти сугробы освещенные, макушки их. Я вот такими мазочками показываю более светлые. А еще что смотрите, если вы хотите, чтобы у вас сильно не зеленило, то есть, ну как бы меньше втирайте его туда, то есть старайтесь это делать минимум движений. Вот этих вот до да, втираний, растираний. То есть, чем вы больше будете его туда сюда то есть он больше будет желтый с синим перемешиваться и больше будет зеленить то есть как-то постараться в одно движение все это сделать белилки желтенький где у нас еще вот здесь кусочек вот раз нанесли и все и вот он лежит вот здесь какие-то макушечки. Более светлые. Протираю кисточку. Сюда более такой вот голубой краешки вот эти вот стыки чуть-чуть пройду вот так вот как бы легонечко объединю сухой кисточкой как бы чуть-чуть снимаю. У меня, видите, свои сугробы получились, не как там, и я не хочу как там, потому что как по мне там скучновато. Ультрамарин белилки. Здесь я тоже сделаю такой. Нет, подождите. Давайте сначала воду сделаем. Потому что у нас сугроб здесь, да, нам потом будет тяжело воду прокладывать. Этим ультрамариновым оттеночком я наношу отражение нашего снега вертикальными мазочками. Нанесла, протерла. Так, мне надо добавить желтенького. Вот сюда. Беру желтенький, чуть-чуть с красненьким и белилки. И вот здесь кое где я вот так вот подчеркиваю такими вот вертикальными линиями. Вот так вот водички здесь здесь можно немножко и вот здесь более такой вот светлый желтенький прокладываем тоже вертикальными мазочками Пускай смешивается с коричневым, вот так, от солнышка отражение, более ультрамариновый сюда оттеночек. От кустика у нас здесь небольшое будет отражение в водичке тоже его наметили и теперь берем вот эту кисточку и уже горизонтальными легонечко легонечко горизонтальными мазочками я начинаю все это дело приглаживать в одну сторону в другую сторону Очень-очень аккуратно. Отражение снега, смотрите, обратите внимание, я не прям под вот этим вот сугробом, да, и там вот, то есть я оставила легкую коричневую полосочку, а потом начала наносить отражение вертикально. Можно дополнительно, да, и опять горизонтально. Вот такая водичка. Еще я добавлю ультрамарина себе и еще раз проделаю вот эту манипуляцию. Более ультрамариновый оттенок я добавлю вот сюда, там, где у меня сугробики. и горизонтально вот так смягчаем дальше более светлых сюда вот добавляю разной длины То есть отражается до да, снег и теневой и более светлый и опять горизонтально все это легонечко вот так вот растягиваем вот здесь хочу добавить где-то в темном чуть чуть более светлого здесь я уже начинаю работать как бы уже больше от себя, как бы опираясь на какие-то вот. То есть не перерисовывая, сижу, да, полностью рисунок. А, то есть анализирую, если у меня здесь такой там цвет, да, какой мне нужно водичку проложить, то есть где его нужно. То есть если сидеть и перерисовывать все по картинке, это, ну, с ума можно сойти. Ультрамарин индиго. Вот это место под наш кусточек я возвращаю в темноту эту. Сделаю какие-то уже намеки на веточки. Какой-нибудь красивый такой сделаем. И побольше я его сделала, чуть-чуть. Дальше красненький, желтенький. И белилки. Такой оранжеватый оттенок. Вот под солнышком, строго под солнышком намечаю ну, вот эти вот отражения, блики. Вот так все полосу поставлю, так в сторону вертикально, да, под ней. Больше желтенького. Здесь у нас чуть-чуть будет отражение. И постепенно оно будет легкими движениями. Я снимаю красочку с кисточки. Какой-то кусочек попался. Более красноватые, оранжеватые. Вот так вот оттеночки. легкими легкими касаниями и этого же оранжеватого оттенка можно где-то вот здесь чуть-чуть подбросить горизонтально чтобы наша водичка была такая поинтереснее. Легонечко-легонечко да? кисточку держу. И своей вот этой пушистенькой легонечко их еле касаясь смягчаю. Аккуратно-аккуратно. Делаем такую водную гладь. Добиваемся вот этого плавного перехода постепенно, постепенно очень аккуратненько, не давя, выглаживаем. Вот основные блики мы поставим потом. Мы сделали эту вот интересную. Солнечную дорожку. Кисточку протираю. И теперь я сделаю вот этот сугроб основной. Здесь у меня вот так вот. Прямо такой вот. ломаными мазочками я заполняю этот сугроб он у нас вот так чуть-чуть предыдущие до да, перекрывает на кисть нажимаю прям такими смелыми мазочками закрываю Вот такой сугробик. От солнышко. белеса желтый цвет у нас виднеется вот здесь. На сугробе. На этом. Но это даже не сугроб. Это какого? Какой-то часть берега какая-то. Вот здесь вот на оригинале да есть там какая-то такая вот штучка интересная пускай у нас тоже будет дальше ультрамарин и индиго какие-то вот здесь в протирочку прям вот процарапывая предыдущий слой чтобы не пастозно было какие-то теневые участочки, вот так их процарапаю и нанесу еще теневой там где у нас будет вот деревца где-то вот вот здесь идти где-то вот здесь я его и нанесу вот так нижний край чуть чуть смягчаю такими Легкими полосочками пускай будет. Более ультрамариновых оттенков добавлю. Процарапывая предыдущий слой, то есть снимая вот эту пастозность, прям вот с усилием, да, скажем так, наносится теневой. И теперь я возьму опять кисточку лайнер, в разбавитель беру умбру нашу добавлю сюда немножко красненького немножко только и вот отсюда вот от этой из этой теневой у нас пойдет такое деревце которое ну, ближе к нам и вот я его начинаю поставила и Буду его вот так вот крутить. И оно у нас пойдет аж вот туда за край холста. Одно деревце. Другое будет где-то там вот на краю. Тоже как-нибудь его так интересно извиваем, извиваем. Куда-то оно у нас тоже пойдет туда далеко, высоко. И с этой стороны красновато-коричневые, только они не такие будут у нас. Высокие, длинные. Вот здесь вот так покажу их. Красненький, коричневый. так Суховато идет кисточка. Добавляем. Вот посмотрите, получился уже коричневый с белым, как будто ствол дерева снегом присыпан и вот здесь рядом еще какое-нибудь вот так вот одно деревце а здесь сделаем какой-нибудь кустик красивый там он тоже что-то немножко совсем виден но мы сделаем поинтереснее и вот эти деревья теперь вот смотрим где мы можем здесь добавить более таких каких-нибудь интересных линий веточек да вот здесь изгиб, да? Давайте вот отсюда поведем какую-нибудь веточку. Вот на этой веточке вот здесь излом получился, то есть сюда поведем. Так, вот здесь какую-нибудь веточку, пускай она у нас туда пойдет. Вот тут какую-нибудь. Вот этого вот здесь. То есть не пытайтесь деревья ветки сделать какие-то вот идеально ровные пускай они будут такие вот разнообразные где-то у меня кисточка знаете виду виду она у меня раз подскочила от холста и как бы ну оторвалась да, слегка и получилось такое вот ну как допустим вот здесь, да, вот здесь, вот она у меня оторвалась, потом я ее прислонила, где-то тоньше, где-то толще, такие вот моментики, их оставляйте, не пытайтесь там докрашивать, пускай даже, а, знаете, идет-идет веточка, она прервалась и потом опять пошла, вот пускай так остается, когда вот идеально прям вот все прорисовано, каждая веточка вот четко-четко видна, это тоже как бы, ну, не особо живописно, то есть старайтесь такие какие-нибудь интересности оставлять вот эти вот случайности да то есть это будет красиво сюда чуть-чуть ну, наверное хватит я думаю веточек так вот здесь закруглю чуть-чуть ну, вот здесь можно немножко добавить каких-то тонюсеньких тонюсеньких Так. -то. Вот сюда еще тут пустота такая, как бы. То есть смотрите по своему дереву. То есть у меня свои получаются, у вас в любом случае получится какие-то свои деревца. Вот еще такая интересная ветка я смотрю на оригинале, и вот. Ну вот отсюда я ее такую толстенькую коведу Вот сюда она вот так идет. Прям я тоже так хочу. Вот какие-то детальки такие вот есть, да? отдельно интересные. Вот их можно как бы повторять. Стволики расширю чуть-чуть к основанию. Вот так вот. Так. Оп, оп. Вот так достаточно. Достаточно, достаточно. Пока оставим их в покое. пока они у нас подсыхают чуть-чуть. Питаются. А мы будем работать с другими деталями. Белила. Ультрамарин у меня еще пока есть. Не буду добавлять. Вот сейчас, когда появились эти деревца, вот смотрите, прям хочется мне еще вот сюда добавить более светлого. Пускай там в оригинале нет этого, а мне хочется. Вот уже интереснее, да, он стал более такой живописный. Красочку вот светлую прям пастозно масками наношу, то есть не выглаживаю там чего-то такого. Так, теперь давайте сделаем, давайте сделаем вот этот кустик. Я возьму кисточку веерную щетинку, возьму белилки, возьму ультрамарин, набираю вот так, как на лопаточку, чтобы у меня на краешке прям вот красочка была, то есть не пустая там чуть-чуть, а прям краска была, чтобы она мазочками, ляпушками такими оставалась и вот сейчас вот такими вот легкими прикладываниями вот где-то отрываю, где-то они там пересекаются вот такими нашлепываниями, опять набираю красочки, чтобы краска прям была вот примерно как вот такие веточки идут вот так прижимаю Создаю такой кусточек. Вот кисточка уже в голубом, да, можно. Вот, вот так вот. Где-то сильнее придавила, да, где-то на ветке там больше снега легло. Где-то меньше. И вот создаю какой-то такой красивый кустик. Прям вот как отдельными веточками. Вот такой снежный кустик. Белилки с красненьким с капелькой можно сделать. Верхнюю вот эту часть более такие вот светлые веточки вот здесь, на кустике. Более тепленькие. Кисточку протираю. Белилки. Побольше теперь ультрамаринчика. Набираю. И вот здесь, вот в основании, в тени, поставлю таких вот более темных мазочков. Чистыми белилками хочу немножко даже добавить вот так вот какие-то веточки. Ну, они тоже относительно чистые, они подмешиваются там ко всему. Дальше белилки с красненьким. Вот здесь покажу, да, кусточек какой-то тоже. Тоже такими вот нашлёпываниями. Тут его не сильно видно, как бы, ну, так вот он есть там. Немножечко, немножечко так вот покажу какой-то там кусточек. Голубой с белилками. Ультрамаринда. Вот здесь по берегом, не закрывая полностью вот эту коричневую линию, да, чуть-чуть отступаем от тех сугробом, сугробов, горизонтальненько прокладываем. Снежок понад... у берега, да, коротенькими движениями, мазочками такими вот, чтобы не одна какая-то сплошная линия была, а так вот прерывисто он лежал, вот этот снежок. И здесь то же самое, более, ну, пастозно уже более, да, не такие вот как отражения. Более пастозные мазочки наносим. И прям не совсем такая, прям уж ровная линия, да? Она такая вот играющая. Дальше поработаем с нашими сугробиками, вот этими камешками посыпанными. Я, наверное, буду этой же кисточкой веерной, белилки чуть желтенького, таким вот цветом, сделаю шапочки светлые на них, вот начинаю я выкладывать вот по форме камешка какой-то вот у меня такой вот, да, другой у меня, вот раз мазочек один, да, нанесла, здесь где-то, вот здесь чуть-чуть, Дальше. Здесь пускай у меня будет какой-то более такой закругленный камешек. Вот здесь в водичке камешек небольшой. Здесь вот так вот пойдет, к примеру. Вот эти здесь вот тоже более такие крупные какие-нибудь интересные. Вот такие. Дальше. Вот здесь в водичке камешек. Вот здесь. Вот тут будет у нас такой вот прям как тоже сугроб, не сугроб, такой вот наметенное что-то. Здесь тоже. Вот такие вот. он сюда уходит кисть протираю беру вот чистые белила без желтых голубоватые теперь да в тени то же самое движение только они у нас более э, в тени соответственно менее освещены Вот тут какие-то И здесь тоже пускай вот такие в тени вот этот теневой И здесь вот пошел в водичку камешек белилки ультрамарин а здесь вот так сделаю поставлю мазочек камешек здесь какой-то вот здесь вот так прям такой большой сделаю мазочек камешек вот теперь кисточку протираю и мне нужно сделать чуть-чуть э, такое вот более плавное э, там где они уходят у нас в водичку то есть как как бы растягиваю край этих камешков а, вправо влево да а, то есть делая тем самым более горизонтально их до да, водичка то у нас горизонтальная вот, вот здесь добавлю сейчас еще то есть теневая там остается на вот. протерла и вот вот так вот растягиваю свет то есть те камешки которые вот ну, на границы макушечки они у нас будут более четкие а там где у нас вот в тени она уходит сухой кисточкой я вот так вот его как бы списываю как в светлых так и в темных Кисть абсолютно сухая, вот эту водичку нашу горизонтально тоже пройдусь, чтобы она была водичкой. Если не хватает теневой под камнями, берем ультрамарин, капельку индиго и вот где-то здесь под камнями добавляем, ну собственно там логично будет теневая, да, потому что ну горизонтальными мазочками, а, потому как а, у нас получается солнышко светит, ударилась об камешки, а за камешком уже теневая, ну, темнота. То есть дополнительно как бы их подчеркиваем, добавляем под камнями эту темнотики эти. Где-то здесь можно так вот какие-то там в них теневые добавить. Проторла, чуть вот так вот распределила. Здесь тоже что-то такое нанесла. Ну, то есть поиграться так вот. Ну, в принципе, такие камешки получились. Вот еще тоже в оригинале. Вижу такую красивую штучку. Вот у нас белеса желтый вот сюда уходит такой прям, прям вот такой вот какой-то островок. Прям. Я тоже хочу себе такой сделать. Вот так. Прям какой-то камешек, так раз. Сугробчик. Даже красноватого возьму, чуть-чуть вот так повыше, более такой вот красноватый. И вот туда он куда-то так вот пошел вот очень интересно так вот тут макушечка у них желтенькая подсвечена так вот опять белила закончились еще добавлю себе белил белила прям улетают запасать запасайтесь на зимние пейзажи белилами очень очень много их уходит вот здесь свет тоже. Так, протерла, синий подмешался, протерла, более желтенького вот сюда. Об, в один мазочек, чтобы его видно было. Где еще там у меня? Ну, в принципе, все макушечки, они такие вот, попадают на свет. Вот прям пастозно пастозно все это дело показываю вот дальше белилки ультрамарин а вот здесь тоже я вижу такие вот м -м, тоже интересные такие камешки идут вот здесь Оп. Поставила и снизу так вот распределила. Какой-то вот здесь маленький сделаю. Совсем крошечные какие-то есть вот такие. Белилки с желтым. Вот здесь у меня получились да, такие вот прям какие-то одинаковые. Вот, Чтобы этого не было, просматривайте все эти э, моменты и вот исправлять их надо. Вот, Пускай здесь такой будет, да? А сюда какой-нибудь ну, к примеру, я не знаю, даже ну, как-нибудь вот так вот его сделать. Вот тут добавить мазочек. То есть, как-то их разнообразить, вот так что ли ну то есть что-то такое интересное пофантазировать, сделать вот здесь добавить желтого чтобы они были а, разные выше, ниже формы, ниже камни ниже вообще абсолютно разные там все в природе вот здесь тоже вот так чего-нибудь добавлю то есть уже видите, становится как-то более интереснее вот тут что-нибудь вот так какой-то такой уже становится более правдоподобным вот цвета еще на этот подкинул ну достаточно да я думаю с камнями голубоватым оттенком вот здесь добавлю немножко вертикального отражение от них тоже немножко чтобы водичку все не закрыть кисть протерла и горизонтальненько чуть-чуть вот так вот собью их ну и все достаточно теперь я возьму лайнер промою его от темного цвета и возьму наш оранжевый вот этот цвет с белилками. И горизонтальными мазочками пройдусь по же белилке желтый по отражению. Так вот. Покороче, по длиннее захожу слегка в коричневый, то есть там тоже может чего-то мерцать. Кисточка пушистенькая. Смягчаю опять. Теперь я возьму мастихин. Этот оранжевый цвет набираю на торец мастихина. Прям вот видите, испачканный просто вот торец мастихина. И горизонтальными вот так вот мазочками, прикладываниями. Даже вот можно белилки с желтеньким, да, как бы вот эти солнечные блики показать. Белинки вот этот оранжевый. Замешала, замешала, да? Протерла. На бочок мастихина так вот нашлепала, нашлепала. И также вот наступиваниями настукиваю вот здесь по водичке. Прям на самый уголочек набираю. Не на всю плоскость, а вот на торец, но только на уголочек. Здесь вот где у нас маленький участок. Тут надо маленькие теплячки, чтобы нам лишние не запачкать. Вот так вот. Просто прикладываю. То есть я ничего там, никаких мазочков не делаю. Вот, вот так поприкладывали, поприкладывали. Теперь возьму больше, более такой вот оранжевый. Откровенно оранжевый, да. Мастихи нам смешала. И делаем то же самое вот в между этих светлых, где-то вот таких более ярких оранжевых. Такими же на вот так вот вертикально ставлю чтобы вот это вертикально была. Также можно вот краешком мастихина, а потом вот уголочком, чистым носиком, тоже такой есть приемчик, разбросать их, подчеркать вот так в одну в другую сторону. И сделать это, эти плечочки Я сейчас смотрю. У меня смещено вот за этим тоже как бы я видела много работ до да, начинающих художников и вот вот этот вот плечок отражение это у многих вот именно завален должно быть ровненько я тоже сижу боком мне не особо видно поэтому на меня особо внимания не обращайте. Делайте правильно, прям вот как положено вертикаль. Ну и соответственно, можно себе прочертить, да, вот так вот прям полосочку и приблизительно в одну и в другую сторону, как бы э, э, уходить э, вот этими там Плюс-минус, да, не надо там геометрии какой-то, но вот, примерно так вот. Сейчас я отодвинусь. Ну, вот примерно оно то, что нужно. Единственное, вот здесь хочется все-таки таких вот более ярких, не хватает. Вот так. И теперь я возьму вот эту вот торчащую кисточку. Мы сейчас нанесем снег. На наши деревья. Нет, подождите, сейчас, секунду, секунду. Прям совсем, совсем секунду. Вот этот наш красненький с белилками, да, там уже чуть-чуть и попался синенький, то есть он фиолетовый. На деревьях, вот здесь, вот где стволики, прям вот пастозно беру и проложу снежок по стволикам, чуть-чуть коснусь. Знаете, как вот бывает мокрый снег, и э, он налипает прям так вот на ветке где-то вот вот этих вот э, стыках веток тоже до да, лежит вот здесь около э, основания он может быть наметен также вот здесь немножко покажу они хоть и подальше но все-таки все-таки все-таки сделаем поинтереснее Вот так немножко так, вот здесь. Пускай вот оно наклонилось, да, по под наклоном дерева. Тут может наместить снежка. Прям спокойно. Может. Вот здесь. Не надо обязательно прям там вот каждую ветку обсыпать снегом. То есть, ну какие-то такие вот, которые под наклоном, где вот может э, лечь до да, снежок и лежать. Вот такие вот в уголочках вот здесь немножко вот так ну достаточно вообще достаточно здесь только у основания чуть-чуть добавлю вот и все на этих дальних можно вот а, лайнером чуть-чуть вот так вот пройтись каким-то таким вот Если неудобно, большой, да, к примеру, можно лайнером легонечко пройтись, показать тоже, чтобы они не были такие скучные черные палки. И теперь берем белилки. Чуть-чуть красненького. Можно немножечко синенького. Таким вот фиолетовым цветом. Сейчас попробую этой кисточкой если получится она видите оставляет то есть на краешках ворсинок вот этот красочка и вот как раз таки это нам и надо и начинаю вот такими легкими прикладываниями чуть-чуть как бы протягивая но пастозно надо конечно пастозно создаю вот эти вот веточки возьму-ка я наверное другую кисточку что-то мне это прям вообще не особо нравится вот такую возьму более плоскую щетинку попробую ей вот вот так вот натыкиваю натыкиваю красноватый синеватый еще добавлю белил чтобы было прям вот пастозность была. Когда на кисточке мало краски, и она вот, да, недостаточно ее, она будет протирать, она не будет оставаться вот именно такими вот мазочками. Вот, вот это мне больше даже нравится. И вот таким вот розоватым, фиолетоватым создаем а, вот эти вот такие тоже ляпушки, да, а, как бы присыпанные веточки снегом. Вот здесь, вот здесь. Прям вот окунаю так вот в красочку. На этих также. Так, вот желтый подмешался, вытираем не закрываем полностью прям весь э, все небо этого не надо делать то есть такими вот носочками где-то там э, по веточкам то есть э, должны остаться и видны и веточки и как бы небо, да, такое вот воздушная должна быть работа. То есть даже где особо -то и веток нету, да, я наношу эти мазочки, добавлю больше голубого, где-то. Вот здесь. То есть, видите, я ряд нанесла какой-то ряд, да, ну условно ряд э, вот этого снега. Чуть-чуть отступила ниже каких-то вот таких э, мазочков нанесла. То есть, так, еще добавлю белил. вот Видите, сколько белил Вроде бы ничего не нарисовали. А белел ушло довольно-таки много голубенького красненького фиолетовенькие сделаем вот такие вот мазочки то есть снег он у нас не белый так пристукаю вот так чуть-чуть чтобы она мне вот так вот и писала интересно И еще. Вот здесь как-то скучновато. Ну, так немножко покасаюсь там. Вот. Кусточек этот. Вот здесь тоже можно. Вот так его выбросить прям. Еще вот мне хочется вот здесь сделать. Там есть за камешками на оригинале вот здесь кустик, а здесь ничего нет. А мне вот прям хочется вот здесь какой-нибудь посадить. Пускай у меня здесь какой-нибудь такой будет небольшой кустик расти, да? Почему бы и нет? Вот так. И уже чем-нибудь, каким-нибудь коричневатым, здесь вот покажу типа, какие-то там веточки. Немножко так почеркаю Вот И тут камешек верну. Что-то такое. Чуть-чуть попробовал в разбавитель сделать пожиже. Тут чуть-чуть можно покасаться какие-то там возможно тоже какие-то травинки чего-то растет. Ну, в принципе и все. Вот такая несложная работа. Довольно-таки простенькая. Как бы понятно, что это не такой прям шедевр, да. То есть ну, максимально просто. Мы написали такой вот пейзаж с дальним планом, с камешками присыпанными все, да, снег или, может, обледенелые, деревца. То есть вот такой небольшой сюжетик получился. Все, друзья, на этом все ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, референс я уже сказала, да, ставлю ссылку внизу, хотите, сделайте как там, то есть вообще без разницы. То есть на этом все, до скорой встречи в новых видео, пока-пока.